War Thunder — это военный экшен, в котором ты можешь пройти путь танкиста или летчика, начиная со старой классики и заканчивая современными танками и сверхзвуковыми самолетами, ударами вертолетами и крейсерами. Абсолютно вся техника прокачивается. Качай игру по ссылке в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами FixPlay. И хочу вам сказать, что был выявлен самый худший и самый ужасный танк World of Tanks. Но об этом чуть позже. Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем! И как уже было озвучено, назван самый худший танк восьмого уровня. И узнав, что это за танк, я задался вопросом, как вообще разработчики могли вывести в игру такой танк, который лишен комфорта в игре и своеобразия классового геймплея? Это стал самый неиграбельный танк в рандоме. И открывая завесу тайны, хочу сказать, что некоторые сейчас удивятся. Ну и правда начнут меня, наверное, ругать, что это нормальный танк и на нем приятно играть. Да, я согласен, что когда этот танк находится в топе и полностью прокачан, то да, он может нагибать. Но я обращу внимание на начальную прокачку танка. Ну а теперь с полной уверенностью и подготовленностью можно сказать, что это за танк. И это средний танк китайской ветки прокачивания, находящийся на восьмом уровне. Этот танк называется Т-34-2. И да, это считается самым худшим танком на своем уровне. Начнем с самого начала. Перевода техники в топ. Дело в том, что этот агрегат имеет такую структуру дерева прокачки, что без свободного опыта придется долго, так сказать, страдать. Ладно, можно смириться с тем, что для начала нужно открыть ходовую, Такое наблюдается на многих машинах. Допустим, топовую рацию и предтоповый двигатель вы открыли на предшественнике, и от него же досталась вам 100-миллиметровая пушка. Но не так быстро. Башня у нас новые. И на нее данное орудие установить нельзя. Так что придется фармить опыт еще и на гусеницы и на новую башню. И придется кататься с пушкой от танка шестого уровня. Напомню, что пушка шестого уровня это не айс для танка восьмого уровня. И то, что пробивать она почти ничего не может, это совсем ничего. Даже консервную банку. И с ней нужно будет нафармить 31 тысячу единиц опыта. В том числе в боях против десяток. Ну вот теперь можно и орудие поставить, которое мы открыли на Т-34-1 на его предшественнике. С этим орудием придется набивать еще 16 тысяч опыта. А ради чего? Для того, чтобы наконец-то отстрадав около сотни боев и переведя машину в топ можно наконец-то расслабиться и понагибать? Не, ребят, не в этот раз. Топовая пушка имеет одно из самых низких значений бронепробиваемости базовым снарядом. Поэтому комфортная игра вам может только сниться. Нет, как вариант у него есть альтернативно 120 миллиметровая пушка с большой альфоль, но отвратительной стабилизацией и плохой точностью и долгим временем сведения. Все же большинство игроков отдают предпочтение более стабильному 100 миллиметровому орудию. Из-за таких проблем с открытием модулей, да и в целом низкой огневой мощи, Т-34-2 имеет один из наименьших средних уронов за бой, уступая даже китайским ЛТ. Открою для вас небольшой лайфхак. Если решили все-таки выкачать ветку китайских СТ, то рекомендую сначала пройти тяжелые танки, именно на них можно более спокойно исследовать большую часть модулей для среднего танка, но в данном случае всего лишь двигатель рацию и пару орудий, что довольно не так уж и много. Наверное многие слышали рассказ о том, что прокачиваемая техника не должна быть хуже премиумной. А теперь посмотрите на сравнение Т-32 и премиума Type 59 со 100 мм орудием и т 343 со 120 мм орудием. Причем среди премов они считаются слабейшими. Рядом может наблюдать. 59 паттона адекватный ттх для танка с полным уровнем боев но на этом все печали прокачиваемые китайцы не заканчиваются ведь помимо того чтобы настреливать урон крайне сложно его корпус пробивать могут даже шестерки и семерки как ни прискорбно но спереди расположены топливные баки и боеукладка поэтому поджоги и ваншоты для него привычное явление при пробитии в лоб башня более надежная Топи может даже танковать, но играть в нее проблематично из-за неудачных уэнов от минус 5 до плюс 15. Это ему уже их апнули, попрошу заметить. Раньше он не сопускался можно, только было на 3 градуса. В плане живучести он тоже выглядит слабее, чем Льготы. Пожалуй, подвижность единственное его качество, на что особо жаловаться не приходится. Ездит танк неплохо, вполне маневренно. Еще танк может похвастаться высокой незаметностью, чем пользуются некоторые игроки, посиживая в кустиках. Тут я их даже не виню, ибо реализовать в бою ДПМ на Т-34.2 очень сложно. Подводя итоги, сформулируем главные доводы в пользу того, почему именно Т-34.2 худший танк восьмого уровня. Первое. Имеет очень низкое бронепробитие, а его пробивают практически все. Второе. Плохая стабилизация оружия в движении поэтому в динамических перестрелках попасть очень трудно. А вот выцеливать слабые участки противника шансы минимальные. Третье. Долгое сведение. Четвертое. В стоковой комплектации испортить нервную систему даже самому спокойному игроку. Пятое. Долгий перевод в топ из-за бесполезности танка в игре. Шестое. Высокая критуемость модулей. Седьмое. Практически во всем уступает льготным приемам. Для боев в различных режимах, вылазки в районах или линия фронта. Т-34-2 абсолютно непригоден и зависит от команды, и реализовать его потенциал затруднительно будет даже скилловому игроку. Этот танк не соответствует требованиям, выдвигаемому классу СТ, и не может полностью выполнять свою роль в бою. Наверное, уже никто не удивится тому, что средний процент побед на нем в 2019 году составил 48%. С полной уверенностью можно сказать, что Т-34-2 морально устарел, Комфортные игры своему владельцу он не принесет. Маловероятно, что разработчики обратят на него свое внимание и захотят апнуть. Поэтому, если решили целенаправленно прокачивать только ветку китайских СТ, то лучше собрать взвод с друзьями из трех танков, чтобы получать больше опыта и повысить шансы на победу. Пользуйтесь акциями на X5 или резервами на опыт. При наличии премиум аккаунта можно вливать бонусный опыт. Если хотите поберечь нервишки, то проще всего хотя бы часть модулей открыть за свободный опыт. А на этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать колокольчик, ставить лайки и писать много-много комментариев. Вам не трудно, а мне очень-очень приятно. Спасибо за просмотры. Ну а я удаляюсь. Всем пока-пока.